Приветствую всех! С вами Бодрящие Гайды! Налейте чашечку свежесваренного кофе, сядьте поудобнее и погружайтесь в удивительный мир Arcade. Приветствую всех! Сегодня я представляю вашему вниманию мини-обзор на один очень любопытный и тем игрового магазина. Дорожный набор богатого наследника. Надеюсь, это небольшое руководство позволит вам решить, нужен ли вам этот набор. Или не стоит тратить свои кровно заработанные деньги. Учтите, что купить его можно только один раз на персонажа. Итак, открыв все сундучки и ящички, что пришли нам в окно доставки после покупки и темы в магазине, мы получаем два набора оружия, шарфик, костюм, 5 бутылочек имбирного напитка, 10 фиал с философским эликсиром, 30 редких камней странствий, 30 дельфийских звезд и милейшего вида кошелечек, в котором приятно позвякивают 50 золотых монет. Обратите внимание, что все эти предметы, кроме, конечно, золота из мешочка, персональные. То есть, передать кому-либо другому их не получится. С дельфийскими звездами, камнями, странствий и кошельком на 50 золотых все понятно. 5 бутылочек имбирного напитка восстанавливают по 500 очков работы каждая и не имеют отката. То есть, их можно выпить хоть все разом. Так, небольшой бонус. Особой ценности они не имеют. А вот наборы оружия очень даже интересные. Сразу, хоть на первом уровне, вы сможете взять в руки или лапы оружие из фиолетового набора. Обратите внимание, что этого оружия нет статов. То есть оно не добавляет ни силу, ни ловкость, ни интеллект и так далее. Зато основные характеристики гораздо выше привычного квестового оружия. Двуручная булава дает плюс к эффективности исцеления, а двуручный посох – к силе заклинаний. С 15 уровня вы сможете использовать золотое оружие из фамильного набора. У этих пушечек тоже нет статов, а основные характеристики повышены. Кроме этого, вы сможете покрасоваться интересным шарфиком. Он не добавляет характеристик, но зото повышает вашу скорость бега аж на 15%. Да и выглядит очень даже неплохо. Но у этого шарфика есть один крайне неприятный минус. Через 10 дней он исчезнет. И сделать с этим ничего нельзя. Вещи из этого набора не стираются. Особое внимание уделим костюму. Очень много бонусов. Костюм добавляет и ману, и жизнь, и защиту, и сопротивление. Также повышается становление мана и скорость бега. А в купе шарфом этот набор даст аж плюс 20% к скорости передвижения, что в принципе ощутимо. Костюмчик, кстати сказать, тоже недолговечный и исчезнет через 10 дней. Конечно, не обойти вниманием и философский эликсир. Два часа плюс 50% опыта. Это много, это долго, а эликсиров аж 10 штук. То есть 20 игровых часов вы можете получать в полтора раза больше опыта. А на низких уровнях, согласитесь, это немаловажно. В принципе, если приберечь парочку-троечку этих эликсиров до 50 уровня, то это поможет быстрее апнуть 51. -й. К сожалению, использовать этот эликсир можно только до 50 уровня. В общем, данный набор хороший стартап для тех, кому важно быстро прокачать нового персонажа на новом месте. Для тех, кому не интересен ход развития персонажа, квесты, небольшие достижения и радости, чья задача как можно скорее апнуть максимальный уровень. А вот, например, иммигрантам с низконаселенных серверов наборчик очень даже пригодится, да и костюнчик красивый.